Всем привет! Мария Бутырская была наравне с Ириной Слуцкой олицетворением российского фигурного катания в 90-е годы и начале 2000-х. Но именно воспитанницей школы ЦСКА было суждено стать первой в истории страны чемпионкой мира. Фигурным катанием урожденная москвичка Мария Бутырская начала заниматься в 5 лет. Изначально она пошла в спортивный клуб «Вымпел», располагающийся в левобережном районе столицы. Очень быстро стало понятно, что для такого таланта в обычной секции, где спортом занимается для здоровья, а катается лишь зимой на открытом ду, тесно. Мария перебралась в спортшколу ЦСКА и там сразу же начала выигрывать все детские старты. Так продолжался до декрета ее тренера, после чего в новой группе наставника совсем иначе оценивал перспективы девочки. По рассказам самой Батырской, новый тренер гнобил ее и называл «бесперспективной», после чего она утратила веру в себя и на несколько месяцев бросила фигурное катание, успев даже набрать вес. В спорт девочку вернула находившийся в декрете тренер, который порекомендовала ее в группу к Виктору, Виктору Кудрявцеву, постав, поставившему юной спортсменке прыжковую технику. А окончательно обрела себя Мария уже под руководством Елены Чайковской, благодаря которой, по собственному признанию, она э, приобрела уверенность в своих силах и поверила в возможности больших побед в спорте. Карьерные успехи. Мария Бутырская принадлежит не одному, а сразу несколько уникальных достижений. Она приняла участие в одном чемпионате Советского Союза и в десятке чемпионатах России и никогда не оставалась без медалей. Начав с бронзы, в союзном первенстве, Мария уже в, тысячи, в следующем году взяла первый чемпионат России после развала СССР. В 1994 году она проиграла Ольге Марковой, но затем первенствовала на национальном уровне пять раз подряд. Всякий раз обставляя свою главную конкуренту Ирину сводскую То и удалось впервые взять золото чемпионат России только в в 2000 году и после этого Слуска еще дважды опережала Бутырскую, которая за три года триумфов соперница довольствовалась двумя серебряными и одной бронзовой, бронзовой медалью. На международном уровне первый относительный успех пришел к Бутырской в 1996 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы. После этого в ее карьере были еще три победы и два серебра континентальных соревнований и три медали финал гран-при – серебро и две бронзы. Главный старт. Лучшим сезоном в карьере Мария Батырская стал тот, что вместил в себя стык 98-99 годов, когда спортсменка для начала выиграла два этапа гран-при, а в финале уступила только Татьяне, Татьяне Малининой из Узбекистана. Затем были победы на чемпионате России, чемпионате Европы и, наконец, первенстве мира, где она стала первой отечественной фигуристкой, выигравшей мировой форум. Для нее это не удавалось даже советским одиночницам. Тогда в Хельсеньке триумф Путырская увенчал идеальный для России три, э, турнир, где наши спортсмены выиграли все четыре золота, а сама Мария откатала просто идеально, не оставив ни в короткой, ни в произвольной программах никаких шансов. Даже американки Мишель Клан, считавшиеся явно фаворитом соревнований. До того и сразу после в активе россиянки были еще две бронзы чемпионата мира, а вот ее выступления на Олимпийских играх как-то не задались. В 1998 году Бутырская была в нога на третьей после короткой программы, на две позиции опережая Слуцкую, но не имея особых шансов зацепиться за борьбу с американками Кван и Таро Лепницким. Ошибка Марии и произвольной программе обошлась ей очень дорого и стоила даже бронзовой олимпийской медали, которая ушла к итальянке Чен Лум. Это был самый реальный шанс для российской спортсменки увезти медаль с Олимпийских игр, так как на своей второй и последней Олимпиаде она ничего не смогла противосто... противопоставить соперницам, оказавшейся пятой уже в короткой программе и став в итоге шестой, в то время как Слуцкая, например, взяла серебро. После карьеры, по окончании своей профессиональной карьеры Мария которая Какое-то время участвовала в фигурных шоу, но делала это не нечасто и довольно непродолжительный промежуток времени, так как была той уникальной спортсменкой, которая не любила показательные выступления, предпочитая соревноваться. Бутырская всегда обладала яркой и привлекательной внешностью и считалась лицом российского фигурного катания, а пресса приписывала ей романы с различными звездами шоу-бизнеса, например, с актерами Маратом Башаровым и Андреем Паниным. На деле же фигуристка 11 августа 2006 года вышла замуж за хоккеиста Вадима Комицкого, от которого в 2007 году родила сына Владислава. Два года спустя дочь Александру, а в 2017 году еще одного сына Гордея. Сейчас Бутырская работает детским тренером по фигурному катанию. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.